Я передаю слово Ане Викторовне Швабауэр, эксперту общественного полномочного по защите семьи. Вчера мы с вами были на связи. Да. Спасибо большое. Я бы хотела поговорить о проблемах, которые влечет цифровизация. Понятно, что цифровые технологии могут быть благими, но мы бы здесь хотели больше обозначить те проблемы. Проблемы, которые мы видим в законодательной базе и в практике, чтобы нас услышали на площадке Федерального собрания и можно было бы внести какие-то изменения в действующее законодательство. Вот анализ действующего законодательства показывает, что в России в настоящее время происходит полномерное формирование системы широкомасштабного цифрового контроля за гражданами. Делается это на базе программы «Цифровая экономика». Сначала она была принята в 2017 году, потом отменена принята в 2018, опять новая в 2019. Но суть программ одинаковая. Фактически создание системы тотального сбора персональных данных граждан во всех сферах жизнедеятельности. Ну, коротко обозначу, что уже создано. У нас единая система создана в сфере социального обслуживания. Причем там никак не расписан вопрос о праве граждан на отказ, допустим, от внесения их данных в эту единую систему. Такая же единая государственная информационная система формируется в сфере здравоохранения. Если помните, была такая же система запланирована в сфере образования, но Владимир Владимирович наложил вето тогда на контингент учащихся. Тем не менее, по факту эта идея реализуется на уровне цифровых баз регионов, и данные граждан в эти системы вносятся фактически или при принудительно или добровольно-принудительно. Еще у нас реализуется программа «Безопасный город», которая на практике в общем, выражается в том, что с подъездов срывают старые домофоны без согласия граждан и ставят новые, которые обеспечивают слежку. А если открываешь постановление правительства, там вообще есть такая фраза, что если значит, гражданин звонит чиновнику, у него должна обеспечена быть визуализация геолокации данных по человеку. То есть практически в документах уже есть свидетельство того, что внедряется некий тотальный контроль не только по нашим данному, но даже нашего передвижения. Что еще бы я хотела отметить? У нас есть значит, такой документ, который называется «Цифровая экономика» вот 2019 года. Согласно ему, предполагается создание открытых профилей компетенций граждан. Но Это вот тот цифровой профиль, закон о котором фактически в том году обсуждался, и ФСБ, между прочим, выступила против. Тем не менее, эта система, по большому счету, с другими названиями и локально с разных сторон, к сожалению, создается. Но вот смотрите, какой у нас есть документ. Называется «Концепция создания национальной системы управления данными». Данными. Что предполагает эта система? Формирование. Единой такой информационной платформы, в которой будут внесены, они это называют, государственные данные. Но что это такое? Определение, согласно концепции государственных данных, это информация, которая содержится в информационных ресурсах органов и организаций госсекторов. Ну что там находится? Наши персональные данные. Посмотрите, какая происходит подмена терминологии. Они названы государственными данными. И дальше в этой концепции инсульция, класть сокращенно, ни слова нету о нашей возможности отозвать, изменить и так далее. То есть фактически идет подмена наших персональных данных на государственные. Как только они туда попали, еще и в таком добровольно-принудительном ключе, государство ими распоряжается. И согласно этой системе государство берет на себя управление этими данными. И среди целей обозначено предоставление государственных данных в целях обеспечения к ним доступа широкого, я сейчас цитирую, круга потребителей на безвозмездной и возмездной основе. То есть фактически, если проанализировать полноценно этот документ, речь идет о торговле персональными данными. Там даже используется термин «контракт по распространению государственных данных». Значит, что э, используется для того, чтобы создать такую систему? Э, год спустя после этого документа у нас принимается закон о Едином федеральном информационном регистре о населении. Это как бы некий скелет, в который сейчас пока планируется собирать около 30 видов сведений, но на самом деле, согласно э, распоряжению правительства 1418 18 р предполагается поэтапное наполнение этого регистра сведениями в дальнейшем. Э, о каком-то добровольном нашем согласии на внесение данных в этот регистр речи не идет. Это принудительный сбор данных в единый регистр. Там достаточно широкий спектр данных и семейное положение лица, место регистрации, документы об образовании, супругах, детях, родителей. В общем-то, картина по человеку достаточно полная получается. Мы полагаем, что этот закон нарушает Конституцию, потому что по Конституции граждане имеют права управлять данными о своей частной жизни. Здесь это право исключено. Ограничение прав граждан возможно только в определенных целях согласно 55 статье Конституции здесь эти цели никак не реализуются и если мы посмотрим этот закон там написано что цель создания системы учета данных это учет Данных. То есть получается учет сведений ради учета сведений. Конечно, с точки зрения цели это ну, неоправданно абсолютно. Ну и что еще, значит, о чем еще граждане говорят, какую проблему видят, что присваивается единый номер идентификатор гражданина. Вот тот самый единый в общенациональном масштабе, о котором вот говорила Маргарита Николаевна, что вот граждане выступают против. Действительно, я бы хотела обратить внимание, что опыт создания... Здания. Баз данных, где гражданину присваивается единый номер, уже имел место на Западе. И во многих странах пришли к тому, что это категорически недопустимо, это антиконституционное действие. Я бы хотела привести пример из, из Венгрии. Там принято в 1991 году было решение Конституционного суда, в котором прямо говорится, я сейчас зацитирую, это очень важно. в течение 7... В 50-х годах угрозы, представленные электронной обработкой данных, стали общеизвестными. С тех пор личный номер стал символом тотального контроля над гражданами, и человек рассматривается в этих системах как объект. Универсальный персональный номер противоречит праву принимать самостоятельное решение. Я сейчас цитирую документ Конституционного суда Венгрии. Еще очень интересная зарубежная практика — это опыт Португалии. Там тоже был такой единый номер, но он там был во времена фашизма. После падения фашизма в 1974 году была принята Конституция в 1976, где прямо написано в 35 статье, что запрещается присваивать гражданам единый в национальном масштабе номер. Посмотрите, как мы же знаем еще что Нюрнбергский процесс говорил о том, что недопустимо присвоение номера идентификатора человеку. Сейчас это уже переходит на руке наносилась, сейчас в цифровую форму, фактически это фашистские практики. Зачем же мы идем по пути такого тотального контроля? К сожалению, это приведет к цифровой диктатуре, если мы будем продолжать следовать и никак не поставим преграды тому, что у нас происходит. Конечно, этому номеру-идентификатору предшествовал еще закон 2019 года, когда СНИЛС превратили из идентификатора в сфере пенсионной в идентификатор для всех госуслуг. Это был такой предтечный, можно сказать, но смысл тот же самый. Далее, было принято во время вот этой пандемии несколько законов, которые также легализуют фактически слежку за гражданами. Я имею в виду закон об эксперименте с искусственным интеллектом в Москве. И еще один закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Он фактически позволяет правительству преодолевать некоторые нормы федерального законодательства, которые препятствуют внедрению цифровых инноваций. Но насколько это корректно? Это же только федеральный закон может такого уровня вопроса решать. Тут правительство передается такие серьезные вопросы. Что касается образования, я бы не согласилась с тем, что прозвучало выше. Проблем Сейчас связано не только с тем, что вот пандемия, коронавирус. К сожалению, программа цифровизации образования у нас запущена была задолго до коронавируса. Вот в 2016 году утвержден проект «Современная цифровая образовательная среда», согласно которому к 2025 году 11 миллионов учащихся должны пройти обучение на онлайн-курсах. Нацпроект образования предусматривает внедрение механизмов обучения детей по индивидуальным учебным планам и снятие правовых барьеров для реализации для реализации образовательных программ в сетевой форме. Если мы проанализируем законодательную базу в сфере образования, мы увидим, что речь не только о том, чтобы подавать какие-то заявления в школу, а речь именно о внедрении постепенного обучения, именно электронного обучения. Посмотрите, в приказе Минпросвещения 179 говорится о том, что такое цифра цифровая образовательная среда. Кстати, на федеральном уровне это понятие не определено. В нас проекте образования тоже не определено. Так вот, согласно приказу Минпросвещения 179, сос это подсистема социальной, социокультурной среды, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационные компоненты функционируют на основе цифровых технологий. Приказ 649 допускает реализацию образовательных программ с применением в рамках ЦОС с применением электронного обучения, то есть не просто какая-то подача заявлений, а именно электронное обучение. 816 приказ Минобра, возможность использовать, написано там, исключительно электронное обучение, пункт 6 приказ Минобра науки от 23 августа 2017 года. Это же нормативная база, я ничего не выдумываю. А еще посмотрите, какие рекомендации приняты в мае этого года. В мае этого года Министерство просвещения, я сейчас зачитаю, как предлагается нам трансформировать обучение. Предлагается реализация персонализированных планов обучения. Кстати, хотелось бы обратить внимание, как только у нас все каким по каким-то персональным планам, у нас разрушается общее образовательное пространство. Это угроза национальной безопасности. Дальше там написано обучение в области. Облаке. Обучение в облаке, реализация процессов учения, обучения на цифровой платформе, еще раз, процессов обучения, геймификация обучения, использование соц я сейчас цитирую, использование социальных сетей в обучении, искусственный интеллект обеспечит логистику персонализированного учебного расписания. Посмотрите, я сейчас цитирую, но это же важно. Симуляция поведения учителя. Это предусмотрено ну я же не выдумываю, а вы говорите, что только подача заявлений. И создание с помощью искусственного интеллекта обучающих компаньонов на всю жизнь. Далее сказано, что искусственный интеллект будет отслеживать эмоциональное состояние ученика. И в Перми уже внедрены эти камеры, которые дают в течение дня проверяют данные да, по биометрии и вечером дают отчет. То есть эта система предполагает не только даже контроль оценок, а такое влезание в духовную, уже душевную сферу ребенка. Фактически, вот эти идеи, которые заложены в рекомендациях, они повторяют форсайт проекта образования 2030, где указано, что в 30 2030 год запланирована ликвидация традиционных моделей образовательной системы. К сожалению, надо, стоит вспомнить, что инициатором цифровизации в России на своем сайте, прям себя называют Всемирный банк. И первой сферы, где он говорит, что надо внедрять цифровизацию, названо образование и ну, второе – здравоохранение. И мы видим, что, например, Сбербанк имеет партнерские отношения со Всемирным банком, ежегодно инвестирует 2 миллиарда долларов в создание платформы новой школы. У меня с собой документ «Соглашение между правительством Брянской области и Сбербанком». Вот она – создание проекта по цифровой платформы персонализированного обучения для школ. И у нас я представитель общественной организации, у нас более 70 тысяч участников. Я передам сенаторам вот, обращение от граждан. Мы буквально повесили... Объект. Явление. сообщите, пожалуйста, у нас в разных регионах, значит, наши соратники, как, как у вас проблемы с принуждением. 600 сообщений буквально сразу, к сожалению. Сберкласс, обучение, вот у меня география, технология, тебе дают фактически программу, и ты там занимаешься, тык-тык-тык, но это не обучение, это профанация. То, что происходит уже в 15 регионах, Герман Греф, значит, реализует вот эту платформу. В этом году он выпустил доклад с высшей школы экономики под названием «Универсальные компетентности», где подмена предметных зданий какими-то компетенциями. И все это делается по рекомендациям Всемирного банка. 89 авторов иностранцы. И я посмотрела ролик Сбербанка, где он представил вот эту модель персонализированного цифрового образования. Там роль учителя нивелирована. Фактически предусмотрено создание модулей цифрового обучения для каждого ребенка, и учитель получает роль исключительно наставника, который вот эти модули собирает и предлагает программу, согласно этому проекту предполагается выполнение заданий на цифровой платформе, и их проверка искусственным интеллектом роль учителя уничтожается. Поэтому посмотрите, какие проблемы вытекают с этой цифровизации образования. Во-первых, факт принуждения к сдаче персональных данных. Очень хорошо было сказано, что нам надо действительно в закон этот внести данные. Ну, пускай, если кто-то хочет учиться с помощью компьютеров, но это я уверена из наших обращений, ни одного тут нету, кто хочет, честно вам скажу. Это может быть как дополнение уже для старше, ребят старшего возраста, как факультатив, но это ни в коей мере не должно подменить нашу нынешнюю образовательную систему. И так-то она сейчас ни шапка, ни валка. Второе. Кто становится хозяином всех цифровых платформ, портфолио наших детей? Сейчас известно, на Microsoft Teams детки учатся. Значит, с ЦИСКа были договоры еще с 2010 года. А про ЦИСКа что говорят? Что он с ЦРУ там связан и так далее. То есть кому мы отдаем все данные наших детей? Ладошки Герман Греф, рисунок вен стал сейчас собирать. И говорят родителям, не сдадите рисунок вен, не получите Беда. Это проблема. Мы не знаем, как помочь этим родителям. То есть, к сожалению, цифровое обучение — это не только профанация образования и не только вред, причиняемый здоровью. За дистант 80% детей получили проблемы по здоровью. Это исследование Центра здоровья и при Минздраве. Но это вот серьезная угроза национальной безопасности и суверенитету страны. Мы считаем, что... Тут вообще вопрос, знаете, когда всех наших детей сдают непонятно кому, здесь стоят вопросы государственной измене. Здесь правоохранительные органы должны хорошо поработать, кто это лоббирует, с какой целью подменяется образование в нашей стране сбором данных и его профанацией. Ну и в завершение я бы хотела сказать, что, к сожалению, сейчас последний план антикризисный правительства, он очень расстраивает. Здесь два пункта я обозначу. Прямо сказано о переходе на исключительно электронный формат обращений граждан. Вот этот антикризисный план, утвержденный в редакции 2 октября 2020 года. Посмотрите, девятый пункт э, здесь говорит о том, что переход на исключительно электронный формат. Но у нас есть статья Конституции, как 33 где написано, что граждане имеют право лично обращаться. План правительства исключает эту возможность. Это должны решить законодатели, поставить этому границу. И второй момент, который тоже я хотела бы обратить внимание, в этом же плане написано передача госуслуг негосударственным организациям. Что происходит в нашей стране? Согласно Конституции, госуслуги, госфункции — это сфера государственных органов. Это прямо сказано в нашей Конституции. В третьей статье фактически планируется передача властных полномочий государственным организациям. То есть для нас, мы когда обсуждаем в рамках наших общественных организаций, мы говорим, ребята, не происходит ли какой-то переворот, такой вялый текущий цифровой переворот. Если мы не государственным организациям, которые, ну, мы не будем еще раз называть фамилии, но общеизвестны, которые давно хотели оказывать госуслуги у нас, и которые связаны там даже в том же Сбере почти 50% не резиденты, кому мы отдаем власть в нашей стране? Уважаемые законодатели, мы просим вас создать Комиссию рабочую, которая бы смогла обсуждать проблемы цифровизации на постоянной основе, чтобы подготовить можно было законопроекты у нас. Я лично готова участвовать в этой работе как кандидат юридических наук. У меня много наработок уже вот по теме защиты персональных данных, информационных систем. Мы полагаем, что в первую очередь надо исключить из законодательства подмену понятий. подмену персональных данных на государственные данные, на данные на официальный государственный ресурс, да, и защитить наши персональные данные, которые вносятся в информационные системы, когда это нужно. Ставим также вопрос о необходимости отменить единый регистр населения как это сделано во многих зарубежных странах в англии отменили новая зеландия венгрия португалия везде это отсутствует почему же чем мы хуже португалии наложить мораторий поддерживаем вот эту идею что не было обсуждения в коронавирус некоторых законов по искусственному интеллекту в москве и вот эти цифровые эксперименты. ну ложить мораторий, хотя бы отложить действия, чтобы обсудить, может поправки внести, которые обеспечат права граждан. предлагаем ввести в конституцию норму о запрете присвоения номера гражданам и принять акты, которые позволят гражданам, которые отказываются от подписания согласия на обработку данных и от электронной формы услуг, чтобы их права были обеспечены, реально гарантированы прямо в законе. ну вот, наверное, это основные положения, которые бы мы хотели. я бы я еще вам передам резолюцию была конференция в в марте в Петербурге как раз по проблемам цифровизации. Я передам вам резолюцию, там предложение более подробно изложено. Хорошо, спасибо большое, Анна Викторовна.